Полезный экзотический фрукт, очень вкусный и ароматный. Из ФИХА можно приготовить варенье, компот или же, заготовить на зиму в сыром виде, вместе с сахаром и лимоном, попробуйте, просто и вкусно. Заготовка из ФИХА поможет нормализовать давление, улучшит пищеварение, является хорошим источником йода и повышает иммунитет, идеально к чаю в холодное время года. Заготовка приятной консистенции, умеренно сладкая с чудесным ароматом. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовим ингредиенты. Лимон нарезаем дольками. Обрезаем хвостики у фихала и разрезаем их на части. Фельхола и лимон пропускаем через мясорубку. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Добавляем сахар. Все перемешиваем и оставляем при комнатной температуре до полного растворения сахара. 2-3 часа, примерно. фи с сахаром и лимоном перекладываем в сухие стерильные банки и плотно закрываем крышками, храним в холодильнике. Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. ФИХА 700 грамм, лимон 1 штука, сахар 500 грамм, количество порций 2-3. Не пропустите самые вкусное. подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем пока.